Что-то еще? Солдаты вступают в бой. Вперед в неизведанное. Пробую бежать. Падающая звезда. Интересно, что там? Что-то еще? Разлетишься на молекулы. А это весело? Вперед в неизведанное. Лови! попробую бежать. Вот эта вспышка. Мы идем посмотрим. Интересно, что там? Проход открыт. Падающая звезда. Иду к звёздам. Лови. Попробуй убежать. Первая кровь. А это весело. Мы <связь> хотим против самой Вселенной. Что-то еще? <связь> <связь> <связь> Пойдем посмотрим. Меня не победить, пока горят звезды. Со мной взял вселенная и твои звезды. Звездный путь. Вперед в неизведанный. Лови. Попробуй убежать. Не стой на путей. Блестящий выстрел. Пойдем посмотрим. Проход открыт. Летишься на молекулы, падающая звезда. Интересно, что там? В Звездный путь к звездам. Убежать. Проход открыт. Блестящий выстрел. Пойдем посмотрим. Разлетимся на молекуле. Звездный путь. Интересно, что там? Что-то еще. Череда Вперед, в неизведанное. Проход открыт. Лови. убежать. Что-то еще? В звездный путь. А это весело. на монетную. Проход открыт. Интересно, что там? Вперед в неизведанное. Не стой на пути. Лови, попробуй убежать. Пойдем посмотрим. Интересно, что там? Иду к звездам. Вперед, в неизведанное. Вот эта вспышка. Разлетишься на молекулы. Звезды тут. Иду к звездам. Забвение неизбежно берет в неизведанное. Проход открыт. Лови. Попробуй убежать. Звездный путь. Что-то еще. Разлетишься на молекулы. это весело. Черета побед. Проход открыт. Привет в неизведанное. Лови, попробуй убежать. Я вернусь со светом звезд. Череда побед. Вселенная зовет. В звездный путь. Пойдем посмотрим. Время не имеет значения. Проход открыт. Иду к звездам. В звездный путь. Что-то еще. Проход открыт. Не стой на пути. Серьезный путь интересно что там разлетишься на молекулы проход открыт падающая звезда вперед в неизведанное вот эта вспышка интересно что там? Звездный путь. Череда побед. Вперед, в неизведанное. Проход отгрыз. Это весело. Лови, попробуй убежать. Интересно, что там? Звездный путь. Проход отгрыз. Пойдем посмотрим. В звездный путь. Интересно, что там? Проход открыт. Звездам. Пойдем посмотрим. Заткновение неизбежно. Звездный путь. Не стой на пути. Разлетишься на молекулы. Что-то еще. Проход открыт. Лови. Попробуй убежать. Вот эта вспышка. Интересно, что там? В звездный путь звездам проход открыт раз на молекулы звездный путь. А это весело. Вперед, неизведанные. Проход открыт. Лови. Попробуй убежать. Интересно, что там... Звездами. Разглядишься на колени. Проход открыт. Лови. Попробуй убежать. Интересно, что -то. Звезды. Звездный Время не имеет значения. Проход открыт. Придет в неизведанное. Звездный путь. Пойдем посмотрим. Проход открыт. Интересно, что там. Звездный путь. Вперед в неизведанное. Разлетишься на малятах. Проход открыт. Интересно, что тут? не стоит на пути. Звездный пульс. Попробую бежать. Падающая звезда. Пойдем посмотрим. Проход открыт. Что-то еще? В звездный путь. Вперед в неизведанное. череда побед Проход открыт. Что-то еще? Интересно, что там? Пойдем посмотрим. Разлепители моретовы. Звездный путь. Интересно, что там? Проход открыт. Лови. Попробуй убежать. Вперед в неизведанное. Череда а это весело. Побед. Пойдем посмотрим. Разлетишься на молекулу. Звездный путь. Интересно, что там? Лови. Попробуй убежать. Проход открыт. Иду к звездам. Что-то еще? Разлетишься на молекулы. Звездный путь. Не стой на пути. Лови. Попробуй убежать. Мастер-чистурм. Разлетишься на молекулы. Что-то еще? Падающая звезда. Как сбежал? Лови! Попробуй убежать. Проход открыт. А это весело? Разлетишься на молекулы. Пути. Вперед в неизведанное. Проход открыт. Падающая звезда разлетится на молекулы. Затвение неизбежно. Пойдем посмотрим. Лови. Попробуй убежать. Вот эта вспышка. Иду к звездам. Интересно, что там. Иду к звездам. Что-то еще. Череда побед. Мастерский штурм. Вперед в неизведанное. Двойной удар. на полетвых. Звездный путь. Не стоит идти. Иду к звездам. Проход Прорыв. открыт. Мастерский штурм! Лови! Попробуй убежать! Время не имеет значения. Нет. Звездный Враганский путь! Пойдем посмотрим. разлетишься на молекулы. Меня не победить, пока горят звезды. Мастерский штурм! Мастерский штурм! Вражеский арсенал разрушен! Мастерский штурм! Мастерский штурм. Вражеский арсенал разрушен. Со мной вся вселенная. Череда... Проход отрыв. А что еще. В звездный путь. Собнение неизбежно. Череда побед. Иду к звездам. Проход открыт. Вперед в неизведанное. В звездный путь. Легенда. Пойдем посмотрим. Проход открыт. Звездный путь. Интересно, что там? Победа!